таким, например, как Вальхейм. Ну а мы начинаем! На данный момент в игре насчитывается несколько видов топоров, и каждый из них выполняет свою определенную задачу. Хорошились топоры тем, что они очень даже универсальны, подходят как для боя, так и для рубки а, деревьев. Вот, друзья, специально для вас подготовил я такой вот стендик, где указаны все существующие виды топоров на данный а, момент. Начинаем мы, как всегда, наше выживание с каменного, самого простого топора. После у нас идет кремниевый топор, да, по своим характеристикам немножечко лучше, чем каменный топор. Дальше у нас идет топор, значит, бронзовый. Естественно, каждый тир топора улучшает характеристики вашего топора на некоторые значения, но также, помимо характеристик, улучшает функционал. То есть, например, каменным топором вы сможете рубить базовые какие-то деревья, а кремниевым топором вы сможете рубить более крутые деревья типа цель Древесины, которая растет в темном лесу Ну а начиная с бронзового топора И выше, вы сможете рубить Абсолютно любого типа дерева То есть, будь то качественная древесина Будь то цельная древесина И так далее, не говорю уже, ребятки О железном топоре, он может ровно то, Ровно, ровно все то же самое, что и его а, Меньшие аналоги Ну и также пойдем дальше То есть, это у нас топор из черного металла Ну и следующий топор Исключительно боевой у него функционал Ну и давай расскажу тебе по поводу крафта Как же крафтятся те или иные топоры Какие ингредиенты для этого потребуют Для того, чтобы скрафтить каменный топор Вам не нужно никаких необходимых дополнительных рабочих станций Для этого нужно нажать просто на кнопочку Tab В правом углу выскочит такая панелька Где и будет рецепт вашего обычного каменного топора Для его изготовления потребуется обычная самая древесинка В количестве пяти штучек и 4 единицы а, камня. Все характеристики, друзья, вы видите у себя перед глазами. Основной урон, конечно же, у него рассекающий. А, сила блокирования также имеется. Сила парирования. И так далее, друзья. Скорость передвижения с каменным топором замедляется на 5%. Ну и о том, какого же типа древесину можно рубить тем или иным топором, я покажу, ребятки, немножечко попозже. Поэтому, зритель, пожалуйста, не отключайся, смотри это видео до самого конца. Дальше будет гораздо больше интересного познавательного контента. Ну что ж, пойдемте посмотрим на крафт следующего топора. Для того, чтобы изготовить следующий топор, нам потребуется немножечко кремния. И давай посмотрим, где же у нас крафтится Кремниевый а, топор Для того, чтобы скрафтить кремниевый топор Нам потребуется, друзья, верстак Получше, то есть нам нужно Хотя бы будет построить обычный а, Верстак. Как крафтится верстак Друзья, я показывал в одном из своих Прошлых видео. Если кому интересно, переходите В плейлист по Вальхейму Все есть в описании под данным видосиком Смотрите, ребятки, переходите в описании Там вы найдете много интересного годного а, Контента. Ну что ж друзья, переходим К обзору того, как же крафтится у нас Кремниевый а, топор. В верстаке вы Собираем кремниевый топор и напоминаю, что вы должны обязательно найти немножечко а, кремния. Кремний можно найти на берегах а, морей. А, его очень много разбросано, особенно если вы бегаете на а, лугах. Ну и крафтится, как видите, он из 4 кусков древесины и 6 кусков а, кремния. Базовые параметры, как вы видите, уже немножечко мощнее, чем у а, топора каменного Рассекающий урон 20. Из дополнительной информации апать можно до 3 или 4 уровня, что каменный, то и кремниевый а, топор. Это все делается у вас, друзья, на вашем а, верстачке, вокруг которого должны установлены быть специальные модули, типа колоды для рубки, типа Тесла, типа, значит, вот такого дубильного станка, ну и, конечно же, стоечки для инструментов, полочки для инструментов, и тогда вы можете апать ваши а, предметы. Вообще, ребятки, также гайд у меня имеется на каналчике. Чтобы апнуть ваш с вами наш с вами каменный или кремниевый топор, достаточно просто нажать на апгрейд, и здесь у вас появится а, тот или иной инструмент. Напомню, что только лишь тот, который имеется в вашем инвентаре. Если мы, например, выкинем сейчас каменный топор, прям вот здесь вот, да, раз... Мы видим, что здесь у нас кам каменного топора уже а, нет в этом списочке, Поэтому, зритель, будь, пожалуйста, а, внимателен в том плане, когда ты, например, улучшаешь какие-то вещи. Обязательные условия, они должны быть у тебя в инвентаре. Но у нас сегодня гайд не о том. Ну что ж, мы переходим к следующему топору. Топор у нас на очереди это бронзовый. А вот для бронзового топора уже, друзья, придется немножечко а, попотеть. Если в крафте первых двух топоров проблем вообще никаких не будет, вам всего лишь придется побегать по лугам, и вы найдете там все все необходимые компоненты. То при крафте бронзового топора могут возникнуть небольшие проблемы, в частности, с получением той же самой бронзы. Чтобы получить бронзу, друзья, необходимо будет найти олово и медь, если очень коротко. А если тебе нужен подробный гадец, то у меня также на канале, ребятки, есть видосик. Все, найти сможешь в плейлисте по Вальхейму. Давай посмотрим, как же у нас делается бронзовый наш топорик. Переходим в кузницу. Да, если, конечно же, она у тебя имеется. Ну, чтобы скрафтить кузницу, ребят, я также показывал в одном из моих а, видосиков. Все найдете на моем канале. Вот он, ребятки. Находим бронзовый топор. Напоминаю, что крафты у вас открываются только тогда, когда вы найдете тот или иной а, компонент. Для того, чтобы скрафтить бронзовый топор, необходимо 4 кусочка древесины, 8 кусков бронзы, друзья. Аж целых 8 кусков. Поэтому придется попотеть, поискать. Да-да-да, просто так не получится сделать нормальный топорик. Ну и 2 кусочка, конечно же, а, кожаных обрывков, Да, эти кожные обрывки падают у нас с кабанов. Как получить бронзу я уже рассказал. Ну и древесинку можно найти а, в обычном лесу. Хоть на лугах, хоть в черном лесу она у нас имеется. Характеристики бронзового аппарата, ты видишь у себя перед глазами. Как видишь, они гораздо внушительнее, чем у того же кремниевого. Рассекающий урон 35. Сила блокирования, парирования точно такая же. Отбрасывание 50. Кстати, а сколько у нас отбрасывания? Да, у всех, в принципе, других топоров такая же сила отбрасывания. Самая главная отличительная черта у всех топоров, это, конечно же, рассекающий урон. Ну и если это каменный, кремниевый и бронзовый, то у них еще отличительная особенность в том, какие же деревья можно рубить. Но об этом я немножечко попозже расскажу. Бронзовый топор можно также апнуть до четвертого уровня, и именно апнуть можно его здесь, в кузнице. Чтобы апнуть бронзовый топор, нам необходима бронза, и нам необходим будут кожаные обрыжки. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, разводите побольше кабанчиков, да-да-да, или же просто-напросто на них охотитесь, и вы найдете необходимое количество кожаных обрывков. Так, ну что ж, переходим, ребятки, к железному топору, как делается железный топор. Ну, естественно, для этого потребуется кузница, как я уже и говорил, и давай найдем уже этого, это оружие. Вот, ребятки, железный топор крафтится из четырех кусочков Древесины обычной, также потребуются кожаные обрывки, и да, также, друзья, потребуется огромное количество э, железа. Ну, если с древесиной и с кожаными обрывками проблем вообще никаких не будет, то вот с добычей железа, ребятки, могут возникнуть а, определенные проблемы. Потому что, чтобы добыть железо, необходим будет определенный а, ключик, который открывает крипты на болотах. А для того, чтобы открывать эти крипты на болотах, потребуется убить как минимум второго босса древних. Ну и гайд по убийству второго босса древнего также, друзья, есть в плейлисте по Вальхейму на моем каналчике. Если ты еще не видел, то зайди, обязательно найдешь там много интересного, увлекательного контента. И твой скилл выживальщика в Вальхейме поднимется до небывалых высот. Это я тебе обещаю. Ну и апнуть железный топор можно также через кузницу, через вкладочку апгрейда. Для того, чтобы апнуть железный топор, потребуется железо и потребуются кожаные обрывки, Да, апнуть железный топор можно также до четвертого уровня. Следующий у нас топорик, значит, это в списочке, это топорик у нас из черного э, металла. Да, топор из черного металла крафтится из черного металла. Черный металл у нас находится на биоме равнины. Он выпадает пока что у нас из гоблинов различных, да, то есть убивайте гоблинов, и вам падает куча чер черного металла. А вроде бы еще черный металл можно найти а, в сундучках, в лагерях гоблинов, тоже на равнинах. Поэтому, если ты хочешь этот замечательный топор, то тебе обязательно нужно быть на равнинах и убивать а, гоблинов. Для создания потребуется кузница. Кстати, как добыть черный металл, я сделал специально для тебя, мой дорогой зритель, определенный гадец. С этим металлом не все так просто. Чтобы его сделать, необходимо, ребятки, будет сделать дополнительную печечку... Да-да-да, но все это, ребятки, я рассказывал уже в своих прошлых видео, поэтому переходите в плейлист, смотрите, там вы найдете много интересного годного контента, да, уже который раз повторяю, но так оно и а, есть. Ну что ж, давайте, ребят, глянем, как делается топор из черного а, металла. Помимо черного металла тебе потребуется еще и льняная нить. Катя, потому, как добывать льняную нить и как ее создавать, тоже, ребятки, есть на моем а, каналчике. Ну, как не сложно догадаться, она делается из льна, который выращивается на равнинах и который можно найти в лагерях гоблинов если ты еще не знал. Ну и качественная древесина. Да, единственный топор, на крафт которого требуется качественная древесина, это топор из черного металла. На все остальные топоры почему-то этого а, не требуется и достаточно обычной просто а, древесинки. Ну что ж, допустим, ты скрафтил топор из черного металла и ты просто офигешь от его показателей. Смотри, какой рассекающий урон. Аж 95 пунктов. Это я к тому, что этот топор можно смело использовать как оружие ближнего боя. Да и не просто как оружие, а как самое идеальное имбалансное топовое оружие, да-да-да, потому что топор из черного металла является у нас также одноручным оружием, а вот этот урон достаточно внушительный для одноручного оружия, и если ты его прокачаешь, например, как у меня, до четвертого уровня, то у тебя рассекающий урон будет 110, да-да-да, а это ни много, ни мало, ты сможешь ваншотить гоблинов практически с двух ударов, особенно Вот Также этот топор у нас отбрасывает врагов аж целых на 60 пунктов, что также больше, чем у наших прошлых Вариантов. Лично я использую топоры из черного металла для любых практически задач. Будь то рубка дерева, будь то, например, умерщвление монстров. И он, ребят, мне помогает вообще во всех практически э, исключительных случаях. Я также его использую для убийства боссов, да. Вообще, ребят, я обожаю топоры и практически всех на всех боссов я хожу именно э, с ними. И если кто-то где-то там каких-то гайдов начитался, что вот так и так, такое-то оружие мощнее против такого-то босса, я тебе, как бывалый игрок, отвечу так что Если у тебя есть топор, и если у тебя прокачан топор, то ты любого босса а, с тем оружием, которое ты любишь, замочишь просто как нефиг а, делать. Поэтому прокачивать тобой любимое оружие и ты всех боссов будешь коцать именно тем оружием, которое у тебя а, вкачано. Ну и чтобы сделать апгрейд топора из черного металла, тебе потребуются следующие компоненты. У меня, к сожалению, уже, как видите, он прокачан на максимальный четвертый уровень, но я тебе скажу так, что для его апгрейда потребуется также льняная нить и очень много черного а, металла. У меня, по-моему, на то, чтобы проапать вот этот вот топорик, ушло стака 3 или 4. В одном стаке, сейчас тебе покажу, если у меня, конечно же, здесь имеется, в одном стаке у нас черного металла по-моему, 30 штук, да. У меня же ушло четыре а, вот таких вот пачки для того, чтобы прокачать топор по максимуму. Поэтому черным металлом запасайся, он тебе, конечно же, пригодится, если ты запланируешься сделать такой же топорик, как у братишки а, Скретча. Так-так, ну мы забыли, ребятки, об еще одном топоре. Я же вам показал 6 вариантов топоров, а шестой это я так и не показал. А это у нас конкретно, ребятки, уже боевой а, топор воина. Но он нужен исключительно только для того, чтобы воевать, как можно. Можно понять по его названию. Да, делается он также у нас в кузнице. И давай я тебе покажу, как какие же компоненты потребуются для его а, крафта. Вот он, друзья, у нас боевой топор. Да, чтобы его сделать, потребуется кузница не ниже второго уровня На его изготовление потребуется древняя кора, потребуется очень много железа и потребуются кожаные обрывки, также в больших количествах. Да, ну он, в общем он открывается сразу, как только ты исследуешь биом болота. Древнюю кору можно найти у нас на болотах. Железо также можно найти на болотах. И кожаные обрывки также в больших количествах падают из куч грязи, когда ты будешь добывать железо. Что нужно для того, чтобы прокачать боевой а, топор. Также потребуется древние кора и куча, друзья, а, железо. Ну, в чем минусы боевого топора? В том, что это у нас двуручное оружие. Да, оно имеет третью альтернативную атаку, да, на ролик мыши, когда мы, например, нажимаем, сейчас я продемонстрирую, которая ваншотит твоих врагов налево и направо, если вдруг они тебя окружили. Вот, друзья, топорик, вот у нас альтернативная атака. Ну, я бы, наверное, лучше альтернативную атаку топором сделал бы какую-нибудь круговую, как, например, у той же алибарды. А тут же, ребятки, он просто у нас вот так вот вперед бьет этой самой атакой. Ну, ничего на самом деле удивительного. То есть все цели, которые попадут вот перед тобой, до да, которые будут стоять перед тобой, они попадут под действие удара. А те, которые будут тебя окружать, они, к сожалению, не попадут. Поэтому этот топор для меня лично остается под вопросом. Я практически его не использую, потому что есть замечательные аналоги. Типа кувалдометра. любимое мое оружие. Наверное, все уже прекрасно знают, о чем идет речь. Ну и также одноручный топор, мое любимое оружие, с которого я всегда и везде всех нагибаю. А вот этот топорик, ребятки, на любителя. Да, мы с ним выглядим брутальнее гораздо, да, мы, мы с ним выглядим как настоящий просто дровосек до да, хардовый, но, тем не менее, функционал этого топора оставляет желать а, лучшего. И урон, друзья, у него не такой уж большой, как хотелось бы. Да, на максимальном уровне, если мы его апнем, я вангую, что где-то у нас урона будет в районе 85-90 а, пунктов, не больше. Е и еще его, ребятки, основные характеристики это сила парирования и ну и плюс, ребятки, скорость передвижения 20. Поэтому с ним вы становитесь медленным, с ним, с ним вы становитесь неуклюжим. Поэтому этот топор является моим не самым любимым вариантом, поэтому я его не использую. Ну, давайте я продемонстрирую, как же выглядит игрок с каждым из а, топоров. Возьмем, например, сначала мы а, каменный топор. Где этот парень у нас? Вот он у нас находится. Вот так вот выглядит игрок с каменным топором. Да-да-да. Ну, так себе, если честно. Мне, если честно, дизайн этого топора не особо не нравится. Ну, а что вы хотели, ребятки, камень? он есть а, камень. Берем следующий вариант, это кремниевый топор, да, кладем его в, актив, в активный слот и смотрим. Вот так вот выглядит у нас а, наш с вами лесоруб с кремниевым а, топором. Если честно, вариант камни, вариант из камня был немножечко а, получше. Ну и, конечно, сильно они друг от дружки не отличаются, кремниевый и каменный вариант. Следующий топор, это бронзовый топорик, да, если честно, один из моих самых любимых, потому что вот он как раз таки и выглядит так, как настоящий топор настоящего а, вики. Единственное, я бы ему размерчик сделал побольше Следующий топор это железный топорик Достаем и вот таким вот образом У нас он а, выглядит По мне так просто текстурка поменялась да Железный и а, бронзовые топоры Они у нас не особо чем-то отличаются Внешне да Вот так вот у нас выглядит а, железный а, топор Следующий топор у нас это топор Из черного а, металла Вот пожалуйста, давайте посмотрим как же наш игрок С ним а, выглядит Друзья, если честно, два варианта предыдущих То есть железный и бронзовый мне нравится больше, чем вот этот вот непонятный обмылок. Я, наверное, бы предложил разработчикам что-то сделать а, или как-то его переработать, да, сделать более нормальным, да, но пока что это какой-то обмылок, который мне тоже не совсем нравится, но я с ним хожу чисто для того, потому что у него офигенный просто урон, да, и им можно валить любого типа а, деревья. Ну и, конечно же, финальный топорик, который мы с вами тоже уже сегодня обозревали, обозревали это двуручный а, железный а, боевой а, топор. Выглядит он, конечно же, брутальнее всех остальных да и подойдет настоящему э, воину но о его функциональности я уже ребятки рассказал что я об этом думаю как говорится топор на любителя ну что же давай конечно же затронем тему тему функционала что можно рубить каменным э, топором подойдя вот к этим простым веточкам да, находясь мы в обычном лесу да на лугах мы можем их э, рубить вот эти вот деревья да если мы к ним подойдем то можно спокойно рубить эти деревья обычным каменным топором. Как мы видим, урон проходит, а значит рубить мы их а, можем. Ну и давай попробуем обычный каменный топор, например, а, на пихтах. По пихтам ура у нас урон проходит, да, и мы спокойно можем их... Разделывать. Давай посмотрим, как у нас на соснах. Вот насосны. Также урон проходит. То есть мы можем этим обычным каменным топором рубить как сосны, так и пихты. Но стоит только нам подойти к какой-нибудь березке. Вот, например, вот к этой. Давай сейчас я тебе продемонстрирую, как мы увидим следующее Нам пишут, что нужен инструмент получше, то есть мы березки рубить вообще никак не сможем Давай, теперь посмотрим на, кам... на, на топор кремниевый, что можно рубить этим топором Этим топором можно также рубить пихты более эффективно Этим топором можно стопудово рубить также сосны Давай я тебе сейчас продемонстрирую, где у нас тут сосны Вот, пожалуйста, сосна, подойдем вот к этой вот сосне да, спокойненько урон проходит у нас И по соснам, но давайте Подойдем сразу же к березке И посмотрим на ней, потому что Эта тема с качественной древесиной Она волнует практически всех а, Игроков, как же рубить березы Нет, друзья, нельзя рубить березы У нас кремниевым топором Ну что ж, давай тогда в таком случае перейдем К бронзовому топору и попробуем Теперь сразу же на березе бронзовый топорик Тадам, друзья, вы видите сами Что урон проходит и только лишь С бронзового топора можно рубить Такие деревья, как березы и дубы, они у нас являются самыми прочными и самыми необычными среди всех. Ну, соответственно, по аналогии с тем же, железный топор у нас также будет рубить эти березки и дубки. Ну и, соответственно, топор из черного металла все это тоже будет делать. Ну давай ради интереса попробуем наш, наш с тобой военный вот этот топор, с помощью которого тоже попробуем мы рубить деревья. Подходим к обычному буку. Та-дам! Не понял. Урон, похоже, не прошел. А, да, друзья, урон, кстати говоря, тоже проходит, да, и причем неплохой такой урончик, да, можно, можно, друзья, рубить березы, а, рубить деревья и с помощью вот этого боевого топора. Беру, ребятки, свои слова назад, когда я сказал, что он не рубит, если честно, я просто-напросто его а, не тестировал. Также, ребятки, можно этим огромным топором рубить и вот такие вот березки и а, дубы, он у нас тоже выступает топором а, дровосека, но он, ребятки, медленный и им гораздо медленнее рубить, а, нежели какими-то другими. Другими типами топоров. Ну что ж, вот такие вот топоры у нас существуют в игрушечке под названием э, Вальхейм. Надеюсь, что у нас в это не весь полный список того, что имеется, и в ближайшем будущем разработчики будут делать какие-то еще вариации, но, как говорится, поживем, увидим. А что ты, зритель, думаешь по поводу коллекции этих самых топоров? Какой вообще ты используешь и каким оружием пользуешься? пользуешься да и вообще, какие у тебя есть интересные моменты по поводу Вальхейма? Смело пиши мне в комментариях. Мы с тобой с удовольствием это дело обсудим. Также, зритель, если у тебя есть какие-то смелые идеи по поводу игрушечки Вальхейм и не только, то смело пиши мне в комментариях, предлагай и, возможно, в ближайшем видео, озвученной тобой тему, окажется в виде видоса на моем канале. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. все приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.